Третий матч, дорогие друзья, нашего четвертьфинала. До последнего, конечно, еще далеко, потому что, как минимум, этот должен закончиться. Но сейчас у нас поножовщина. Матч проходит на fastcap.net, если что. Имейте в виду, просто многие спрашивают периодически, где проходит матч. Вот конкретно этот матч проходит на карте нюк на платформе fastcap.net. А, работяги против заправки. Карта нюк, да, я уже сказал. Best of 1, собственно, проигравшая команда сыграет а, с командой Пенсионеры в нижней сетке, а победители выйдут на команду Лили Лайк. Я, честно сказать, даже не знаю, что лучше. Может быть, лучше специально проиграть и попасть в нижнюю, по нижней аккуратненько дойти и, ну, типа, обойти Лили Лайк таким образом. А может, лучше податься как есть. Не знаю, тут каждому свое. Ну, состав Работяка, он, конечно, очень интересный, да, одни ферзи, куда не глянь, ферзь R, картон, тг Г, в общем, ну, понятное дело, да, просто набор твинков для того, чтобы люди могли поиграть. И Газ Стейшн, они же заправка, это кисон. 21-й, четверг, Дуримара, Слайт Гардиан. Он лишний ноль всегда, видимо, пишет. Ну, почему ж так сразу? Может, он, наоборот, не дописывает? Ферзь 21-й минус... 2... Ферзь, вернее, убивает 21-го. Который Ферзь просто без всего, без каких-либо приписок. Следом еще и Ферзь R забирает четверга. Кессон, Дуримар, Слайтгарден остаются втроем. Ну и, в общем, этот матч, как я уже говорил, один из интереснейших на сегодняшний день, по моему мнению. Есть на что посмотреть, но Работяги, на мой взгляд, конечно, немного посильнее заправки. Потому что за заправку играет Володя Дуримар. И это уже очень большая проблема. Ну, не мог не тролльнуть Володю. Володя, друг, спасибо тебе большое, ты очень классный. Спасибо тебе за то, что ты очень классный. Ну, а пистолетка остается за работягами. Вполне себе логично, когда сильная команда, играя за... Сильную сторону Выигрывает пистолетный раунд Скорее вопросы возникают Когда происходит наоборот Но сейчас удивительного ничего не было Хотя, наверное, нет, вру Удивительно было, что Кисон Сделал только один единственный минус И в целом заправка больше никого не убивала То есть они практически полностью Сохранили арморы своим соперникам Это просто изумительный плюс э, С точки зрения экономики Для коллектива работяги Ну теперь Диглбай Десант от 21-го, и он Достаточно легко контрит с картоном Картоха, пардон, картон, господи Картон, картоха, конечно же Ферзь картоха Вот, короче, картоха уничтожает Картонная картоха, будем так его называть Минус по Дуримару от ферзя Ну, в скрип залетает флешка Больше, а, и вследом за флешкой Еще и картоха как раз туда пытался залететь Но дверь закрылась в него о! Про... Бл... С МП шки сейчас бы Простреливать будку ну вот сейчас бы просто простреливать будку с МПшки. Это мощно. Минус от ферзя от Т по слайд но и четверг остались в паре. И как вы видите, попытка прохода под точку Б. О, хороший спрей, два трупа. И 2-0. Еще раз всем привет, хорошего стрима и просмотра. Дамир и вам еще раз большущий привет. Уже не первый раз сегодня здороваемся, но надо поздороваться, конечно. Заправка играет сейчас, что ли? Да, Стефана Ричи, абсолютно верно. Команда Gas Station это и есть заправка. <сёк> Лили Лайк победит. Ну, я еще пока не уверен на процентов. Сегодня Лили Лайк показали не самую хорошую игру. Хотя, в принципе, и команда МИД сегодня как-то тоже меня не сильно порадовали. Не очень уверенные игры у них были. Что у одних, что у других. Ну и вот еще две команды, которые нельзя списывать со счетов. Эти ребята тоже неплохие. Сань, не по теме про КС. Сколько градусов на улице сегодня? А, я сейчас скажу, секундочку. Ну вот конкретно сейчас 14. Но похолодало. Днем было 13. В Больша... последний. Последнее время сервера начали лагать еще больше. Это вы про Fast Cup Гаймодис, да? Ну что, пауза отгремела. Пауза у нас была, по-моему, иницииров... инициирована, если я не ошибаюсь, коллективом Gas Station. Че там ребят хотели обсуждать, я уж без понятия. Наверное, просто Володя Дуримар отходил руки погреть. Ох, картоха, ох, картоха Какой трипл килл мы с вами поймали, дорогие друзья Все-таки тяжеловато в 1.6 А, вылет Вылет, нет одного игрока-то, елки-палки А кто вылетел-то, подожди Дуримар со гардином здесь? А, кессона, нет, кессон вылетел О май факен гад 3-0 Ну, без кессона С ботом газ в атаке вообще тогда очень мало раундов наберут. Надо срочно ждать Кисона. И вновь вторая пауза. Ну, ждем. Ждем. Это, кстати, большой плюс. То, что на фасткапе есть паузы. И, наконец-то, хоть кто-то их берет. Как ты, брат? Удачного стрима. Релакс. Спасибо большое. У меня все хорошо. Как вы сами поживаете. Вам приятного просмотра. Я с Нижнего Новгорода. У нас сейчас оповещение сегодня ночью до минус 40. Бррр, uh -uh -uh -uh -uh -uh Не люблю такие морозы. Я вообще человек очень теплолюбивый. И даже я люблю, когда плюс 35 на улице. Все ходят и говорят, нечем дышать. А я не знаю, мне по кайфу. Я просто обожаю, когда жарень. У меня минус 28. Ну, у нас сегодня ночью ожидается минус 21. Ну, это, конечно, не 30, которые были несколько дней назад. Но 30 было, да. Уфа, минус, 3, минус 37. Ну, ребят, хватит. Вы так говорите, мне аж холодно становится. Архангельская область, утром минус 41. Елки палки. Как вы там живете, ребят? Как вы там живете? Это же жесть. Плюс 20. Сомчик, заберите меня к себе, пожалуйста. Плюс 20, божечки мои, какая замечательная комфортная температура. На Новый год ездил в Сибирь, минус 45. Нормалёк ты решил, Гаймодис, съездить. Надо было куда-нибудь где потеплее, а ты еще туда, где холоднее. Оп, 21-й, подрезает ферзя G, ферзь Т забирает 21-й. Кисон вернулся, кстати. А, в общем-то, ради чего... О, кессон вернулся, подрубил читы, я шучу, если что, не подумайте Не подумайте, это шутка на самом-то деле Три игрока обороны, по-прежнему живые, кстати, они очень сильно битые, но это не мешает по-прежнему им еще хоть как-то кого-то убивать, да? слайд гардиан минус картоха и тут появляются тревожные вести а, для коллектива работяг, потому что сейчас теперь их стало меньше. Есть, конечно, сотый кессон, есть слайдгардиан 89-й. Дуримар без разницы, сколько хп имеет один, черт, ничего полезного для команды не сделает. Но сам факт, что неприятности очень серьезные сейчас имеются у команды работяги, да, позиция у ферзя хорошая. Я, я же сказал Володя ни хрена не сделает. Он даже бомбу поставить не успел. Ну, мешок, просто мешок. Слайд-гардиан минус ферзь. Ну и понятно, да. Вот слайд-гардиан. То ли дело слайд-гардиан. Смотрите, вот вроде. Дуримар и слайд Оба из Хайрат-киллер. Но... Но Дуримар и слайд-гардиан. Ну, насколько у них... Колоссальная разница. Ладно, шучу, конечно, нет, на самом деле. А, Дуримар, он капитан команды. Его задача всегда придумывать какие-то стратегии. 8 лет назад был последний раз. На последний раз. Он еще существует. Консольщиком стал. Кайфа Консолечки, это замечательно. Вы, Байвиза, чему отдали предпочтение, если не секрет? Зелененьким, али синеньким? На Xbox вы или на, пл на плоечке. Ой, какая хорошая флешка под Володю прилетает Минус Дуримар Ну и Картоха уже погиб Правда, Дуримар погиб не один Погиб вместе с ним Ю э э Йоспер, он же четверг И да, Байвиз, большое вам спасибо за донат Вы даже теперь еще и залетели, по-моему, в топ Даже в 5, по-моему Ферзи-Р и Ферзи-Джи. Два Ферзя, короче, заферзили только что своих соперников. Ну, если кто, конечно же, в курсе, да, если вы ä, хоть как-то знаете, что такое шахматы, Ферзь все-таки самая сильная фигура. И пока что Ферзи неплохо так работают, да, как вы видите. Но, опять же, оборона, позиционно э, работяги сразу начинают в перевесе, да, потому что их позиция всегда круче. Но тут важный, очень важный все-таки момент. То, что эти позиции, в принципе, вскрываются при должном упорстве. Но, правда, как вы видите, да, вот самый стандартный раунд. Один из моих, между прочим, любимейших, наверное, единственный любимейший. Ой, Володя Дуримар остался. Володя! Это у него мышка соскочила. Я сразу говорю, эта мышка соскочила. Не думайте, что он хороший стрелок. Просто мышь. Просто мышь соскочила. 5-1. Так вот, да, мой любимый раунд, в общем, который разыгрывается игроками атаки непосредственно через скрип и на точку Б, когда открывается скрип, раскидка идет буквально совсем минимальная, разбивается каналка, в каналку сразу происходит десант. Вылазка на точку Б и попытка поставить бомбу. Очень хороший раунд, очень, в общем-то, рабочий, но не всегда, к сожалению, команды его должным образом разыгрывают. Просто иногда позиционно оборона стоит рядом со скрипом, и вы уж тогда в него пробежать, ну, никак, скорее всего, не успеете. Вот, собственно, отсюда и все проблемы. Пять диглов. У коллектива заправка, деньги закончились. Как вот такое, да, заправка и деньги закончились? Серьезно? Вы же должны бабло лопатой загребать просто. Ферзь Т, который сделал энтрифраг, а карток при этом разменивают четверг. Минус Ферзь G, но тот перед смертью успел убить Кессона. Три в три. Если что, Володя Дуримар говорил, что у него замерзли руки. Поэтому, если вдруг он играет плохо, винить во всем его руки. Или морозы. Я не знаю. В общем, виноват не он. Виноват кто угодно, но не он. Четверг забирает ферзя, успевает спрыгнуть в каналку, не... Ну, получая, вернее, демейдж Ну, не такой уж и большой Слайд Гардиан находится в аквариуме Дуримар отправляется к своему... Так, нет, пардон Дуримар отправляется в короткий Йоспер, он же четверг занимает каналки а, И ферзь Р вместе с ферзем Т Отправляются на выбивание своих соперников И, пожалуйста, минус первый Слайд Гардиан на лопатках а, Володя Дуримар обладает диглом, Что позволяет ему, в общем-то, простреливать Но... о, Володя! О, Володя, о, четверг. Черт возьми. Ребята вытаскивают все-таки раунд. При этом, я напоминаю, это был Дигл бай. Там всего-то навсего были пистики, и не более того. Ребята, всем приветик из. Xbox Series X взял. После клавы мышки. Это был встреч первый год. Сейчас одно удовольствие. Охренеть, байвиза Вы, может, правда там в нулях путаетесь? Ну, как бы это... Нет, спасибо вам огромнейшее за это Конечно, я сейчас просто... <laughs> Охуе, <Вот>, ребят Байвиза, <laughs> спасибочки Спасибо еще раз ну, У меня все, речь закончилась Короче, я потерялся Но Xbox, значит, да, после клава... Ну, после клава-мыши на геймпаде сыграть Это, да, это, конечно, боль В шутаны особенно играть это больно Но я слышал, что если люди привыкают они прям, короче, ну в шоке. Ну просто в шоке, шокированы от того, насколько на самом деле удобно играть на геймпаде. Я лично из тех людей, которые не понимают, что такое игра на геймпаде. Ну то есть, как я играл на геймпаде, но мне не зашло как бы. Ферзь Т. килл, ферзь G, минус четверг. Дуримар остается последним. Ну, Надежда Володи, это выпрыг. И убийство ферзя, который Дефает, но нет, на самом деле С девятки прикрыли, и все-таки Дуримар К сожалению, не сумел оправдать хорошую Стратегию, ну, не в плане потому, что Дуримар плохо сыграл ее, а просто Потому что оппонент на девятке очень таймингово Появился Как сделать такой худ? О, этот худ был Сделан в далеком-далеком, по-моему 2006 году, если я не ошибаюсь Ну и собственно И все Одним-единственным человеком Ну а в дальнейшем был перепродан Куплен мной Впоследствии В общем, он гулял по рукам Одно время скачать его как-то можно Нет, его нет в интернете Для скачки недоступен 21-й минус ферзь Z о, Ферзь R, простите, дорогие друзья Хаешка в желтый прилетает Ферзь G, даблкил О, как хорошо, Дуримар Минус Картоха, следом минус по самому Дуримару, и Слайд Гардиан также подставляется, не сумев спасти товарища по команде, еще и в итоге сам погиб. То есть, мало того, что он лучше бы он продал Дуримара, и ничего бы страшного с этим не было. Мог бы сыграть с другой позиции, и было бы хорошо. Но по результату получилась, конечно, печалька. Печалька, заключающаяся в том, что четверг теперь остался один. И вроде бы это стрелок хороший. Во всяком случае, в групповом этапе он стрелял круто, попадал очень часто и очень больно. Ну, я, наверное, его сглазил что-то, да? Походу, делал немного. 7-2. Очень здорово пользуются сейчас своим преимуществом, преимуществом, простите, стороны, игроки коллектива-работяги. Это мне действительно доставляет. Я люблю, когда вообще, в принципе, команда за сильную сторону сильно играет. То есть я... При этом допускаю, естественно, что и другая команда тоже должна играть за сильную сторону сильно. И это все должно приводить к, как бы к каким-то оверам или каким-то ну, затяжным интересным матчам. Ты смотри, на ноге! На ноге просто пробегают игроки атаки вообще по барабану, что здесь оборона стоит. Просто залетают и четверг отжимает уже в наглую фамасу своего соперника с ником Ферзь. Да, потери, конечно, есть, Кисону и Дуримар, но это скорее сопутствующие, в общем-то, потери... А, не, потери глобального характера, однако все-таки численное преимущество остается у Роботяков. И реализация этого численного преимущества, ну, опять же, как я всегда говорю, дело техники. 21 первый. И, увы, к сожалению, нет. Дотер приветствую. Ну, а пока у нас восемь-два. Первую половину выигрывают ребята из uh, Роботяк. Причем, ну, безоговорочно. Ну, 8-2 это очень уверенный счет. А можно ли списать то, что Гастейшн, они же заправка, в данный конкретно момент времени играют чуть-чуть э, слабее, чем обычно играли, в силу вылета Кисона и возможного получения дезморали на этом фоне? Да, думаю, можно. Но вот является ли это правдой? Вот, честно сказать, думаю, нет. Уж очень жестко сегодня настреливают Ферзи, и я отчасти даже со Следином согласен, который сейчас написал в чате, что интрига пропала. Она не то, чтобы полностью пропала, потому что будет еще вторая половина, и там заправку могут играть очень железобетонно. Но вот касаемо того, что интрига пропала по первой половине, с этим согласен. Четверг. Размен. Ну, в размены играют просто, понимаете, работяги играют в размены. Это грамотно ему, вы так сказать. Все. Все. Что это? Куда? Это что такое? А что они все реконнектят? Зачем они все переп... Переподелились. До топ-2 добью к донатерам. Дострожит, шучу. Всего 1500 рублей за донат. А я на него подписан. Да, 1500, там что ли, 80 рублей. Тогда Сережа заходил, да, подкинул мне. Закинул еще и голосовой донат. А я, блин, не разобрался, как его включить, черт возьми. Но потом справился, да. Да, топ-2 это, получается, 5 плюс... 5 плюс... Господи, еще плюс 5. 7. Кошмар. Да, топ-2 теперь за вами. Охренеть, Байвиза. Охренеть. Yeah. Yeah, я не знаю, что просто сказать. Огромнейшее спасибо. Просто... А! Uh -huh. <т amplitude> просто я не знаю, что говорить. Все. Тебя просто закончили. Реконнект стоп респу сменить? серьезно? Я не думаю, что они так глубоко задумываются на самом деле о происходящем. Да и, блин, камон. Если они хотели поменять респу, они сделали себе самую хреновую респу из возможных. Самую дальнюю. Такое себе. Блин, бай виза. Вот меня постоянно до таблеток доводит вот <сел> сначала Сомчик. <сел /с Hebrew> Теперь вы. В общем, вот постоянно мне надо что-нибудь от сердечка капать себе. Но еще раз большое вам спасибо. От души огромное спасибо. Пусть боги будут к вам столь же щедры... Щедры! Щедры, господи. Щедры, как вы были щедры по отношению ко мне. Почему, почему Володя Дуримарта умирает, главное, вторым, хотя бежал первым? И почему-то не стрелял даже в соперника. Короче, Володя просто решил уже по ходу дела не играть. Мне показалось вообще, что они не респу себе менять решили на самом-то деле, а ливнуть хотели, просто передумали в последний момент. Ну, потому что, ну, как-то я не знаю. Ну, 9-2. Ой, простите, я даже еще и раунд забыл прибавить 10-2 Йоу, 11-2, вот это да Ну, Кисон вообще не играет 1 на 13, как бы Я бы и не сказал, что 21 с Володей и Дуримаром играют 4 12 и 4 13 Это тоже как-то слишком Не по их стилю, так сказать я скорее вот удивлен очень сильно Слайт Гардиану 8 на 12 Ну четверг 12 на 12 Тут не сильно удивлен, статистика это в целом Приемлемая Ну а у работяг Я уж вообще даже не хочу Про их статистику говорить там, ну прям это Володя Дуримар, вот, очнулся На улице сделал минус по картохе Володя должен, я считаю Все-таки я считаю, что Володя должен Откалывать нормальные стратегии своей команде Но он почему-то не занимается сегодня этим Наверное Три в два После перестрелок на улице оборона сохраняет за собой перевес. Попытка прохода а, куда-то в район точки Б у команды заправка в принципе удается. Ну, достали ножи. Тут, тут как бы чем быстрее они будут бежать, тем быстрее скорее раунд закончится. Да? Поэтому нужно все-таки на этом этапе игрокам коллектива а, заправка просто немножко осмыслить происходящее. Александр, вам сколько лет исполнилось? Если этот вопрос адресован мне... То 31 в декабре Вот, эйфория Я про эту вот тему и говорил Тут просто сливаешь, короче, спецом Чтобы не попасть на лилов На лили лайк И просто идешь по нижней сетке До гранд-финала вообще без проблем Изи Изи Но, по сути, они же все равно Как бы попадут, так или иначе Еще плюс создают себе риск дополнительный Эх, четверг в упор отдается под ферзя Теслайт, Гардиан последний. И здесь, ну, три соперника просто. Нужно было открываться под одного и попадать под двоих. Ну, тут неизбежная гибель, к сожалению. К сожалению. Так что, дорогие мои друзья, 12-2. И последний раунд первой половины уже начинается. Я обещал вам... Я не обещал, я надеялся, что это будет интересная катка. К сожалению, первая половина интересная только если оценивать игру в обороне команды Работяги. Но абсолютно ничего интересного и свежего заправка не показала в атаке. Уйма есть интересных раундов, жесткие, хорошие раскидки, молниеносные выходы. И все это могло бы принести профит, но этого всего нет, этим никто не пользуется. Дуримар забирает ферзя R. 21-й погибает. Слайд Гардиан. Минус ферзь G. Ферзь забирает э, четверга. 3 в 3. Бомба подобрана. Дуримар отправляется под точку Б. Кессон в это время погибает на улице. И Володе уже нет смысла идти на спот Б. Володя открывается под каналки. Забирает картоху. 1 в 2. Напоминаю, Володя оставался 1 в 3. Если это победа в раунде, то это наикрутейший клатч. Сейчас Володя тянет специально время. Не идет вниз. Понимая, что за ним, скорее всего, спустится человек с девятки. Человек с девятки ни хрена никуда не хочет спускаться. Понимает, что его пытаются обмануть. Ну, кстати, Володя уже на 100% спокойно ставил бы бомбу на точке Б и все. А теперь он сам отправляется под девятку. Это очень и очень большой риск. Володя, тебя ждут! Володя! Минус от Ферзя Т, 13-2, дорогие друзья. Ну, как бы жести добавилось. Да, жести добавилось. Матч стал... Сложнее для коллектива заправка, чем было изначально Ташкенту большой привет И всем, ребятушки балас Балас вас тоже вижу, по-моему, с вами сегодня не здоровался Огромное вам приветули Присаживайтесь, смотрите, наслаждайтесь И это вообще, конечно, касается не только баласа, а всех Картоха, минус 21 Энтрифраг фраг за атакой И ой-ой-ой Еще и слайд гардиана уволили Понятно, все, тогда в таком случае Уже выбивать Выбивать все-таки все По всей видимости будет некому а, Ну, Дуримар немножко запотел Чего уж тут греха таить, два минуса все-таки Оформить успел, а вот четверг Наверное, я думаю, что четвергу лучше было бы в этой ситуации спрыгнуть в каналке и немножко подождать, не открываться сразу под двойку оппонентов, а попытаться прижучить их по одному. Но чуть-чуть не зашло. Чуть-чуть не зашло. Можно было, конечно, пытаться забив... забивать сразу двоих, но ведь, согласитесь, это сложнее, чем перестрелки один на один. Как по мне, заправка как-то несложно играет. Да и тут не то, что не слажено, тут как бы как-то они просто перестрелки все отдают. И нету разменов, что вот это единственное прямо отсутствие тимплея в плане того, что нет разменов. Они играют как какой-то свой такой специфический контр strike 21 забирает ферзя. Ну, раунд на пистолетах, понятное дело, скорее всего, отдается Дуримар минус картоха. Следом минус по 21-му и по самому Дуримару. Четверг вновь остается последний. Ну, двоих задавить не вышло. А, уж троих-то и подавно навряд ли задавят. Ну и да, в общем-то, очень быстрый раунд. 15-2. Что мы получаем, дамы и господа? Мы получаем матч-поинт. Если всего-то на всего навсего один раунд коллектив работяги заберет, то на этом раунд для команды Гастейшн... Ну, вернее, верхняя сетка для команды Гастейшн заканчивается. Но и также еще раз, учитывая, что это матч я напоминаю, победитель попадает на команду Лили Лайк. А проигравшая команда сыграет в нижней сетке матч с пенсионерами. Прокидывается. Ой, Володя Дуримар! килл по головам у Володи настолько это бывает редко, что я рад за него, как за себя самого. Ферзь Картоха. Остается один против троих. Но тут надо признать, да. Ой-ой-ой. На... Напоследок слайд Гардиана убил. Но надо признать, что раунд отдали. И отдали почему? Потому что там произошла прям встреча на улице. Массовая встреча на улице. Оборона угадала, как бы, что раунд будет строиться через улицу. И атака действительно пошла через... Природу развлекаться На шашлычки, наверное, хотели сходить Сходили, сходили на шашлычки Неплохие шашлычки получились из команды работяги Ну и само собой Теперь уже экономический раунд Вероятнее всего придется проводить работягам Ну а заправка будут играть Смотри, Володя окрыленный Предыдущим успехом Теперь спокойненько перестреливает двух оппонентов Достает USP, смотри, за третьим идет За третьим идет Володя продал 21-го И сам продался а, Володя, молодец. Настоящая бесполезная позиция, которую можно было отыграть вот из этой конкретной точки. Да ладно, ничего страшного. Главная победа в раунде. Уж какой ценой она была добыта и кто сыграл правильно, кто нет. Это уже дело, которое нужно разбирать непосредственно после матча. Сейчас раунд взяли и хорошо. Хотя потраченные деньги все-таки это... Ну, тоже нехорошо Типа, 21-й потратил деньги на то, чтобы купить, допустим, м -ку. Его убили, м потерялась Вот, и как бы минус деньги из команды АВП, кстати, появился у 21-го Он сразу выходит в аркаду, забирает ферзя А ферзь Т, в свою очередь, дает разменный минус по снайперу вражеской команды Ферзь Р забирает кисона И в численный перевес постепенно начинают выходить игроки команды «Работяги» Да еще и ко всему в довесках позиционно начинают поддавливать на оппонентов. Но Слайд Гардиан реагирует и забирает ферзя R. Тем самым, немножко как бы позволяя передохнуть команде. Заправка. Четверг. Минус ферзь картоха. Ферзь T ищет возможность сделать. Минус. И ферзь G делает этот фраг на самом-то деле. Ой. Ой, как... Как неопрятно. Как неопрятно было сыграно. За одну секунду все игроки команды работяги погибли. Ну что, 15-5, и я так понимаю, это путь к камбэку, да, наверное. К очень долгому, сложному и непростому, потому что теперь работяги снова играют на пистолетах. На да, пистолетах. Вот это только я так мог сказать. Конечно же, на пистолетах. А, ну, раунды с диглами тоже берутся. Почему, в общем-то, и нет? Мы сегодня уже были свидетелями, когда диглбай заходит. 21-й. Не успел убежать. Так бывает. Так бывает, но ну, ничего страшного. В общем-то, два кило-то он успел сделать. Как бы разменялся в плюс. Теперь главное, чтобы тиммейты подыграли и сыграли в точно такой же Counter-Strike, в который играет и он сам. Картоха, Т и Джи. Против четверга Дуримара и слайдгардиана. Гардиана. Но тут, конечно, вот опять же вопрос позиционной игры. Да? Володя Дуримар под рампами. Пытается давить на соперников и не выпускать их с радио. Ну соперником вообще на самом деле по барабану. Ой, прострел, по попал по ферзю Т. Да, даже убил его. Черт возьми. Ну не надо было на, простр на простреле стоять. Все логично. Ой, Володя! Массовый отстрел, дамы и господа, И это у нас, как вы можете догадаться, 15-6. Матчпоинт по-прежнему. До сих пор еще не сказано, как говорится, последнее слово абсолютно никем. Нет еще никаких победителей. И нет еще и пока никаких проигравших. Но есть заправка, которые упорно пытаются давить на камбэк. Есть работяги, которые упорно пытаются этот камбэк не допустить. Ноусимп, приветствую. Ну, еврей, многоуважаемый вы мой. Давайте я буду к вам так все-таки обращаться. Как-то еврей я уже привык говорить. А вот No Sim как-то ну, типа вот такое. Четверг, кстати, уже остался с 30% здоровья. Не очень неудачно где-то он, видимо, сыграл. Кисон пытается играть на контроле улиц. Картох, в свою очередь, забирает. Не успел увидеть кого? слайд гардиан конечно, кого он еще мог забрать. Ну и четверг отстрелялся по картохе. То есть у нас ситуация 4 в 4. Володя Дуримар настра Вот видите, а вы говорили, Володя плохо играет. Смотри, Володя, между прочим, просто на первом месте. Ферзь G, минус 21, 3 в 3. С занятием точки А. Четверг промахнулся! Промах, который может стоить команде, в общем-то, целого матча на самом деле. Хаешка в девятку, дорогие друзья. Ферзь забирает Дуримара. Кессон последний 10 хп. И, дорогие мои, я вынужден констатировать факт. Да и сами игроки заправки уже это знают. Они вышли. Что никто в Кессона не верит. Все, дамы и господа, заканчивается на этом третья четвертьфинальная катка, счет 16-6, и у нас уже появляется первая пара полуфиналистов, это Лили Лайк и команда Работяги, именно они завтра будут играть, собственно говоря, ну а получается послезавтра будет играть пара Пенсионеры против Заправка, что в общем-то тоже в принципе неплохо для них. Вот такие дела. Вот такие дела, дорогие друзья.